Всем пламенный привет, друзья, и сегодня я покажу вам композицию, которая называется Love Yourself, исполнителя Энтони Кейраус. Я вчера ехал на машине и услышал по радио рекорду эту песню. Решил ее за шазами для того, чтобы ее подобрать и показать, как она играется. Эта песня, кстати, в настоящее время занимает вторую позицию в чарте радиорекорда. Эта песня погрузила в меня в ностальгические воспоминания о том периоде моей жизни, когда я, будучи молодым и красивым, приехал в город Санкт-Петербург на Sensation, У меня, кстати, даже остался магнитик. Вот этот самый магнитик Sensationа – Это воспоминание о том периоде моей времени, о моей беззаботной холостяцкой юности. Эх, времена, времена. Ну ладно. Сейчас я покажу, как играется эта песня. Я ее сначала сыграю фингерстайлом, затем я сыграю перебор, сыграю бой и покажу вступление, вступительную часть. Нажимаем каподастер на шестом ладу Аккорды АМ Далее аккорд Ф Далее аккорд G И аккорд ЕМ Если играть ее перебором То самый элементарный перебор Мы дергаем пятую Третья, вторая, третья, первая Третья, вторая Такой же перебор играем на каждом аккорде На аккорде F берем шестой бас На аккорде Ж кстати, аккорд G в данном случае можно играть без мизинца, зажимая только на 6 и на пятой струне две ноты. И последний аккорд, аккорд EM. Теперь как играть с собой? Показываю в медленном темпе. Удар вниз, вверх, глушение, вниз, вверх, и два раза вниз. Так, теперь как играется она в фингерстайл стиле. Ну, на самом деле, тут тоже ничего сложного нет. По крайней мере, для, не знаю, как для вас, конечно. Но начало, по крайней мере, очень просто играется. В медленном темпе этим роликом я ви в описании под этим роликом я выложу другие свои видео на клубные композиции, ну условно можно их назвать клубными. Это Basta Again A Go, который я еще сделал в 2015 или в 2016 году. И есть у меня видео 12 популярных композиций на гитаре. Это видео набрало максимальное количество просмотров, более 200 тысяч. Песни популярны были в то время, друзья. То есть, почему я написал популярной? Они были именно в ту бытность популярны. Сейчас, может быть, эти песни уже и... Не так актуально, как в то время. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, не ставить дизлайки. И до новых встреч. Пока.